Когда только появилась идея создания музея, вот такого большого федерального Севастополя, я помню, сразу возникла мысль, и пошли разговоры о необходимости передачи в Севастополь картины Дейнеки «Оборона Севастополя» 1942 года. И я, конечно, не спрашиваю вас, надо передавать эту работу в, ну, в Севастопольский музей федеральный, потому что ну, музей, музейные ценности, я считаю, они неприкосновенные, и Михаил Петровский об этом сказал. Но, в принципе, как вы тогда э, эту историю восприняли? Тема, с одной стороны, понятная, поскольку работа делалась о Севастополе, поскольку она такая знаковая для Севастополя. И, соответственно, когда говорят «вторая оборона Севастополя», она сразу как-то как художественный образ возникает даже у обывателя. И в этом плане есть какая-то логическая цепочка в том, чтобы ее сюда, в Севастополь, вернуть хотя бы на выставку. <решили> на не... Ну, на выставку, конечно, можно. <связь> да. Она масштабная, это первый момент, который надо учитывать. То есть должно быть адекватное пространство даже в рамках какой-то экспозиции, чтобы ее показывать. Должен быть отход, должно быть да, то самое ощущение пространства. Плюс, вот у меня появилось сомнение по части необходимости вернуть ее в Севастополь, например, навсегда ну, чисто гипотетически. Понятно, что музейный фонд неприкосновен. Вы с этим да, согласны? Мы сейчас не обсуждаем реальное движение этого экспоната из одной коллекции музея в другую. Мы говорим о гипотетической логике. Так вот, гипотетическая логика. Мне кажется, что все-таки может быть в Севастополе на постоянном хранении она не должна находиться. Поскольку Севастополь – это то место, где все это происходило, мне кажется, что другие регионы России в чем-то вот нуждаются в таких гастролях этой картины, чтобы она приезжала для того, чтобы напоминать не только о Севастополе, но вообще о таких поворотных моментах истории, в том числе нашей общей истории, и здесь, ну, это такой момент некоторого просветления через художественный образ, когда одно дело услышать историю, прочитать историю, и совсем другое — увидеть этот мощный художественный образ, который на тебя воздействует, и ты понимаешь, что здесь произошло. А в Севастополе-то это реально произошло. Мы-то с этим живем. Нам-то об этом напоминать, ну, я не знаю, насколько необходимо. Это у каждого севастопольца в крови, это в нашей архитектуре, это в наших улицах, в нашем Воздухе. Здесь каждый памятник, каждая песчинка об этом. Поэтому мне, например, кажется, что приехать эта картина, может быть, и могла бы на выставку. Для того, чтобы севастопольцы подышали да, снова и этим художественным образом, может быть, немножечко его тоже напитали своими вот мыслями, воспоминаниями. И дальше, чтобы эта картина вот объехала города и веси нашей замечательной страны. Мне кажется, что это было бы нужнее. Другие работы Дейнеки, как вам кажется, которые не в музейных коллекциях? Ведь есть работы и в частных коллекциях. Могли бы быть частью фонда Севастопольского? Да, конечно, поскольку именно этот период и сам стиль, который Дейнека представляет советики, такой именно суровый, в чем-то лаконичный, но, опять-таки, очень выразительный образ нового спортивного такого человека, если брать не батальную его, его направление. В общем-то, для концепции нашего музея очень важен и нужен, потому что вторая половина 20 века и да, то есть, там, середина 20 века как раз-таки в концепцию формирования входят. И, соответственно... Я так понял, что ТНЭК – это то имя, с которым вы уже начали работать. По, по да, вашим конечно. ответам, я уже да, понимаю. Да, конечно. Нам бы очень хотелось и его коллег по цеху сюда привести В той выставке, которая будет после выставки Верещагиных, после проекта Верещагиных, у нас э, будут представители сурового стиля. А, то есть, в принципе, не совсем коллеги по цеху, чуть позже по времени, но тем не менее. А, и как раз-таки мы уже потихонечку начали собирать а, произведения этих художников. А с Денекой мы работаем, мы планируем а, сделать отдельный павильон рядом с музеем, где будет представлена... А, масштабное его полотно обороны Севастополя, но переложенное на язык мозаики. То есть это будет... Это современная работа? Да. По мотивам Демекки, но, соответственно, немножечко в другом, другой технике, в другом медиуме. Это тоже может быть интересно, потому что мозаика для Севастополя, для Крыма тоже очень символичная техника. Тогда я назову еще два имени. Александр Герасимов, и Василий Ефанов. Как вы к ним относитесь? Могут ли их работы в каком-то виде или приехать в Севастополь из Новой Третьяковки, я понимаю, Ефанов там, точно, и, или же тоже частью часть его коллекции севастопольского музея стать? Сейчас э, формируется вот то самое ядро имен. Не значит, что только эти имена войдут в концепцию. да, Вот там как раз-таки тема это вторая половина 20 века, это советика. Плюс к этому у нас еще будет современное искусство, плюс к этому у нас еще будет отдельно севастопольская тема, куда не значит, что не будут все эти имена в каком-то виде входить. Но тем не менее, мы как раз-таки и формируем вот то облако и имен и смыслов, которым будем подтягивать определенные произведения. Очень, конечно, надеемся, нам и Министерство культуры здесь помогает. Очень надеемся и на э, частных коллекционеров, которые, возможно, захотят как-то отметиться тем, что вот они принесли э, в дар э, произведения, э, которые вот станут навсегда как-то увековечат их имя в истории как вот часть коллекции большого большой национальной коллекции ведь по сути прецедента создания такой коллекции уже 50 лет не было то есть это были такие советские и досоветские проекты по созданию э, коллекций художественных такого масштаба. И мы вот возрождаем эту традицию, поэтому очень надеемся, что это будет такой общероссийский процесс по сбору. Но понятно, что опять же нашу концепцию все-таки из-за нашей э, и территории нахождения входит еще и южная тема, то есть юг нашей страны, нашей планеты, Азия, Африка. Вот такая у нас замечательная география, такой тоже вектор комплектования коллекции есть. И, соответственно, конечно же, давать вам какие-то обещания однозначные, что завтра мы пойдем к тому или другому художнику, и, соответственно, или к тому или другому коллекционеру и будем разговаривать об именах очень конкретных художников, я не могу, но э, работа в этом отношении ведется очень плотно. Тогда я еще несколько имен назову. Я знаю, что у вас коллекция или есть уже, или планируется работы Айдан Салаховой. Это дочь, она абстракционист, но она дочь великого Таира Салахова который написал uh, одну, из, один, одну из главных работ сурового стиля. Это портрет композитора Кара Караева, это шедевр абсолютно. Uh, так вот я хочу вас спросить про uh, самого Таира Салахова, его работы. С его дочерью, мы, которая и галерей... Конечно, были бы рады. Обсуждаете. Но, да. Смотрите, работа его дочери к нам попала не напрямую, а уже из частной коллекции. Конечно же, разговор этот вести мы планируем. И, соответственно, ну, то есть здесь очень много зависит от самых разных обстоятельств, поэтому мы бы рады. Это понятно. Суровый стиль – это прямо одно из магистральных направлений, вокруг которого и наша коллекция «Советики» формируется, поскольку как раз-таки он и с Севастополем, как мы уже обсуждали, очень созвучен. И, соответственно, вот как раз-таки образ того нового человека, который в тот период да, вот, выписывался, он, наверное, такой, такая мысль вот в этом направлении. Сейчас очень важна, потому что если и есть в отношении будущего какие-то идеи, то в основном это связано с IT. Да? То есть художники как-то перестали, вот как был проект футуризма, изобретать вот то самое будущее, чтобы вначале какой-то образ сложился, а потом по этим следам уже двигаться. Но это не лишено смысла, я думаю, что это интересная возможность, и здесь наш музей как раз готов выступить площадкой для такого визионерства. Ну, да, возвращаясь к Салаховой, мы надеемся и пополнить. У нас пока только одна ее работа. Она не только... Ну, то есть она в современной такой... Самыми разными техниками экспериментирует и так далее. Она тоже входит как раз вот в современный вектор формирования нашей коллекции. Ну, а по поводу папы тут как бы, да, мы бы, конечно, хотели. Виктория, вы... Ощущаете, что стоите у истоков создания какого-то мега грандиозного э, для страны, э, я не побудусь этого слова, эпохального проекта? Да, знаете, иногда голова кружится. Но, а я серьезно. Э, я тоже серьезно, абсолютно. Знаете, когда под шуткой пытаются скрыть да. как раз-таки самое важное. На самом-то деле тяжело повседневную какую-то рутину завести, если думаешь о масштабе, о том, на самом деле, какая перед нами глобальная задача стоит. Потому что э, мы же э, в чем-то должны попытаться, хотя бы попытаться э, решить те вопросы, которые глобально перед музейным сообществом стоят. То есть как раз-таки вот по тому, что зрителя теряют, музей. Почему разобраться с причинами, переформатировать, да, то есть вот говорят, у нас будет музей нового поколения. А что это значит, да, то есть надо очень конкретно перейти к продумыванию, а что же это за музей нового поколения? И здесь, вот, например, среди таких моментов перед нами стоит задача, как создать Мощную, интересную коллекцию, но при этом не э, стать ее рабами в каком-то смысле, потому что как только создается коллекция, музей полностью начинает ее обрабатывать и вокруг нее исключительно вращаться. А нам надо, соответственно, не только э, это ядро изучать и популяризировать, но нам еще надо э, постоянно привлекать людей, постоянно генерировать новые смыслы, и здесь получается, что у нас вот такое должно быть возвратно поступательное движение. То есть и вперед и назад. Мы должны и бережно, вот, да, консервативно в чем-то э, транслировать вот историю с сохранением каких-то традиций нашей коллекции и так далее. И с другой стороны уже как-то смотреть в будущее и как-то э, здесь вот это какое-то визионерство, транслировать. Э, как раз таки... Как музеи должен все это показывать как-то по-новому, как это все э, трансформировать на более современные визуальные языки, как вокруг музея собрать э, постоянно ту э, и молодую э, прослойку зрителей, и среднего возраста, у которых просто обычно нет времени. Да, то есть задачи стоят очень интересные, безумно сложные, но от этого, наверное, вот голова так слегка с одной стороны кружится, а с другой стороны вот мы э, с такой энергией пока что и э, шаг за шагом э, строим этот проект. У меня иногда создаётся ощущение, что вот эти возможности, которые даны музею, э, даны добро создавать э, это сооружение, это учреждение, коллекцию э, – оно сталкивается с тем, что создавать все это нужно буквально из ничего, из воздуха. Потому что как сегодня, в 21 веке, создавать коллекцию, масштабную коллекцию федерального музея, огромного федеральной картинной галереи, когда у нас есть Третьяковка, когда у нас есть Эрмитаж, когда у нас есть другие музеи, федеральные и хорошие, региональные, коллекции которых неприкосновенны, ничего из этих музеев никуда не перейдет. Мы это прекрасно понимаем. Когда э -э, э, в начале э, 20-х годов э, прошлого века э -э, случилась революция и ее последствия, а потом э, всевозможные потрясения для России и войны. Шедевры уходили из музеев. Эрмитаж терял колоссальное количество своих шедевров мирового просто масштаба. Это все разъехалось в Америку, Германию, там Франция и так далее. Как же сложно в таких условиях создавать коллекцию, в которой будут эти шедевры. Сложно. Но, опять же, если мы с вами вместе с севастопольцами зафиксируемся на сложности этой задачи, то, конечно же, ничего не произойдет. И э, здесь вот э, необходимо видеть эти возможности, абсолютно, конечно же, в легальном поле. Вот. Но, соответственно, у нас и концепция формирования, она не вращается вокруг уж совсем такого... Да, эпоху возрождения. Эпоху возрождения не на а, древнерусское искусство, а не, соответственно, на а, другие периоды и стили, которые, понятно, что уже в основном музеифицированы. У э, крупных коллекций мы все можем брать на выставки для каких-то проектов. Э, поэтому здесь севастопольцы не будут чувствовать себя обделенными, что вот этих каких-то стилей нет. Во-первых, э, и наш маленький музей Крошицкого, э, как раз-таки у него более такая классическая коллекция, и там весьма неплохие имена. И, соответственно, севастопольцы могут там какую-то такую классическую историю почерпнуть. Ну и, соответственно, наши межмузейные проекты, которых мы каждый год делаем как минимум два, вот таких вот глобальных и, соответственно, крымские какие-то работы показываем в наших столицах. Но пока что в одной нашей столице, может быть, еще и в Санкт-Петербурге начнем показывать для того, чтобы да вот и э, Москва, и северная столица вот тоже как-то видели то, что от них зачастую скрыто. Э, и при этом, да, чтобы и крымчане, и севастопольцы видели э, достояние нашего российского музейного фонда, поскольку вот и в рамках этого проекта «Верещагины», например, мы же привезли, э, то есть у нас была история, чтобы и из центральных музеев что-то привезти, и из региональных. При том, что вот было решено только какое-то ограниченное количество оригиналов брать, все равно мы эту задачу раскрыли. И, собственно, сейчас наша задача как раз-таки состоит в том, чтобы сосредоточиться вот на второй половине 20 века, потому что как раз-таки, наверное, со второй половины 20 века что-то в нашей истории да, свернуло на те рельсы, рельсы которые вот как- сейчас ну, не дают что ли в полный рост встать и, я не знаю, самим себе показать и доказать, что как это мы абсолютно самодостаточны. И вот здесь перед нами стоит, конечно, еще одна сложная задача – проследить те удачные исторические проекты, которые связаны с Севастополем, например, как архитектура Севастополя. Ведь после первой обороны понятно, что восстановление города носило такой характер интуитивно-органический, э, то есть вот где что-то было разрушено, там восстанавливалось. Понятно, что сообразно генера генеральному плану, но тем не менее. А вот после второй обороны это же был определенный социальный сценарий, то есть его построение, как э, консолидировать людей. То есть мало того, что даже восстановление города по этому принципу строилось, что э, со всего Союза приехали люди, которые восстанавливали для себя. И по крошечке, да, вот всего Союза здесь, вокруг Севастополя как-то собралось, и они вот просто мощно навалились и делали не просто город восстанавливали, а образ. Они восстанавливали вот эту возможность. Поэтому Севастополь, конечно же, с одной стороны болевой точкой является, а с другой стороны и мощной такой смыслообразующей точкой. Вот если здесь что-то сделать и раскрутить, то это всегда такой пример. Но вот хочется, чтобы мы не только своим мужеством и как-то таким подвигом ну и вдохновляли да, ну и музеи. Вот эти коллекции знаменитые, которые сейчас в Эрмитаже, они так или иначе тогда наполнялись, формировались и с участием государства, и с участием больших семей, династий, богатейших людей, некоторые из которых, ну, многие из которых потом покинули Россию и потеряли свои коллекции. И тогда было понятно, в принципе, как формировать коллекцию, за счет, был, был какой-то ресурс, потому что богатые люди заказывали художников произведения искусства. Сегодня как этот процесс идет, как вы формируете свою коллекцию? Я понимаю, есть коллекционеры. Насколько их много? Что это за люди? И есть ли такие семьи сегодня, которые также заказывают у художников работы, которые, с которыми вы потом работаете, может быть, они передают что-то в коллекцию? Ну, понятно, что здесь с современными художниками сложнее, потому что те работы, которые заказываются, они делаются в основном в какой-то стилистике, Устаревший немного. То есть, когда э, в начале 20-го, в конце 19-го или во все предыдущие эпохи э, некоторые меценаты или даже коллекционеры заказывали произведения, опять же какие-то семейные портреты, э, еще Они хотели чтобы было как тогда? Э, да, и, но при этом это всегда была такая репрезентативная история. Вот. Если мы говорим о тех художниках, которые работают сегодня в какой-то актуальной стилистике, то репрезентативной э, такой э, роли произведения произведением искусства нести немножечко сложно, потому mm -hmm. что формат сейчас изменился. Это часть, часто и э, очень такие серьезные эксперименты по технике, с ними музей не всегда справляются с тем, как их хранить, как их э, презентовать, а, а соответственно, участник коллекционеров там задача такая, что тебе нужен как это уже не особняк, а парк, вот. и, соответственно, какой-то ангар, ну, то есть масштабы то возросли. И понятно, что очень многие как раз коллекционеры и семьи, они собирают вот то, что еще осталось на руках через аукционы. Ну, как бы частные лица, они очень часто, их финансовая ситуация меняется. И поскольку они как раз ощущают свободу в том, как своей собственностью распоряжаться, то, конечно, их коллекции более подвижны. Музейные коллекции, понятно, это такая история неприкосновенная. И здесь я очень надеюсь, ничего не изменится. А, а соответственно, сейчас мы ведем переговоры с рядом коллекционеров, а, и. Это ну, все интересно. люди не публичные, да, они. Ну... Случается по-разному. Но вот смотрите, если я вам сейчас буду разглашать имена, то какой же тогда будет интерес следить за нашими проектами и, соответственно, уже когда человек будет в каких-то таких официальных условиях что-то дарить. Вот сейчас это пока что переговорная часть. Мы ведем переговоры, как только... У нас появятся четкие договоренности и четкое представление о том, когда, что будет передаваться. Мы, конечно же, об этом будем севастопольцев информировать, о том, какие замечательные пополнения у нас случаются. Пока что таким прецедентом показать, что у нас уже есть на сегодняшний день, а это порядка 600 произведений, все 600 мы пока не покажем Мы вот в сентябре откроем выставку Которая будет такой капсулкой Она, во-первых, покажет все основные направления Формирования нашей коллекции А во-вторых, покажет уже, да, лучшие произведения Представляющие эти направления Которые уже сегодня есть в нашей коллекции Это, конечно, опять же будет такая мозаика Вот, интересный коллаж Но тем он и интересен Что это как раз-таки будет вот... Севастопольцы можно будет представлять, ага, вот из этой капсулки потом будет во все стороны вот оно расти, разрастаться. А здесь, конечно же, и Министерство культуры э, очень на волне и помогает. Вот, поэтому возможности, я думаю, будут. Вы согласны с тем, что музей решает, что показывать, а что не показывать? что таким образом достойно того, чтобы люди это увидели, а что недостойно? Ну, смотрите, здесь э, механизм немножечко изменился. Да? То есть для XX века то, о чем вы говорите, очень характерно. Как раз-таки вначале образовалось массовое количество музеев, они уже обрели свой авторитет, и затем музейная выставка или да, какой-то персональный проект, представленный в музее, или закупка каких-то произведений для музея считались определенным э, экспертным мнением то соответственно, да, этот художник или этот стиль уже официально принят, одобрен и так далее. Но на самом деле сейчас эта вся история очень подвижная, существует очень много медиаинструментов, да, с которыми художники работают, сами себя продвигают. И э, у музея, понятно, э, сейчас есть э, ресурс с одной стороны делать экспериментальные проекты, то есть уже и музей со своей вот этой, он же тоже музей как институция любая, да, я беру абстрактный музей, он же тоже может стать немножко заложником своего авторитета, соответственно, каких-то художников не показывать, хотя они потом развиваются во что-то перспективное. И, э, поэтому современный... появляются новые площадки, такие как новая Третьяковка и да, так далее. Да, например, которые тоже вот посвободнее себя чувствуют, как некоторые лаборатории. И поэтому сейчас все говорят о том самом формате нового поколения музея, музея для того, чтобы показать, что и на какие-то эксперименты музей должен быть способен. То есть, приходя в музей, зритель должен быть готов к тому, что ему не самодавляюще вручают это мнение и говорят «это хорошо», мы тебе сейчас объясним, почему. А, соответственно, зритель может в этом участвовать, давать какую-то свою обратную связь и как-то ее аргументировать. И, соответственно, музейное сообщество или какие-то свободные консультанты, искусствоведы тоже в этом могут участвовать. Говорите, а вот здесь, знаете, можно было бы усилить вот да, такой проект, вот еще добавить такого художника. А здесь, наоборот, вы знаете, вот с этим художником что-то не получается. Надо еще что-то докрутить, я не знаю, на курсы повышения Ой, фига, отправить. Я немножечко шучу, но я на самом деле рада, что у музеев такая возможность все больше появляется. Не быть заложником своего авторитета. Моральные барьеры, границы у музея есть? Есть что-то, что музей э, ну, не покажет, даже если это есть в коллекции? А, ну, наш музей вы имеете в виду? Ну, я имею в виду ваш музей, да. А, наш музей. Ну, вы понимаете, сейчас дошло даже до того, что статую Давида показывают не всем. Вот так уже, потому что могут не так понять или Я да, понимаю, о чем мы, мы тоже планируем достаточно осторожно двигаться в этом поле, потому что помимо общих установок и возрастных ограничений, которые регламентируются да, по изображению, хотя да, есть такой жанр, как ню, обнаженная натура, да. и он четко закреплен в истории искусства, в нем никогда не было ничего порочного, но тем не менее сейчас на эту тему очень плотно ведутся дискуссии. Соответственно, что для неокрепшей психики молодых детей, молодых людей Показывать можно и должно, и как при этом надо объяснять И без объяснения можно или не должно, опять же Мы еще понимаем, что здесь есть наше достаточно консервативное севастопольское сообщество Которое, ну, шокировать, конечно, можно, но смысл, особенно для музея Пусть этим занимаются какие-то да, частные Акционисты. площадки например. На Хотя, честно, как абстракции шокировать, тоже для меня большой вопрос. Но это дело, да, другое. Мы планируем делать мощную образовательную базу и потихонечку, вот, например, на выставке, которая планируется в сентябре из нашей коллекции, у нас будет какое-то количество такой слегка обнаженной натурой, которая будет зонирована, где будет висеть возрастное предупреждение. И, соответственно, мы будем смотреть, насколько Севастополь там, готов с этим вот работать. Да? То есть понятно, что мы надеемся и на понимание молодых людей, которые определенного возраста не достигли. Вот. Ну и, соответственно, будем вот так вот медленно, постепенно образовывать и в этом направлении. И, соответственно, на эксперименты какие-то совсем маргинальные мы не пойдем. Для вас, как для э, того человека, который отвечает за, в том числе, формирование коллекции, э, как для искусствоведа, какие имена должны быть в первой линейке э, этого нового музея. Ну, с ну, учетом вашей как бы, концепции принятой? Да, нет. Ну, здесь на самом деле э, я как искусствовед, знаете, нас, искусствоведов, очень быстро э, отучают от формулировки ⁇ нравится, не нравится ⁇ так я у вас не люблю, спрашиваю, разбираюсь да. Первые э, картины первого ряда. Ну я вот здесь оригинальный пастора первого Мы ряда. В самом начале, да, немножечко об этом поговорили. Дай на это. И здесь. Я понял. <связывая> нет, еще? Низкий, Богородский, Дейнека, да, то есть и студия Грекова, и суровый стиль, вот, Гелий Коржев, <связывая> <связывая> Попков, такое имя может быть в чем-то, ну, для сурового стиля зна знаковое. Андрей Викторович Веснецов, не путать с теми другими Веснецовыми братьями. То есть для нас, конечно же, мы здесь не будем как-то принципиально противоречить истории искусства. Мы здесь как раз-таки находимся именно в этом поле и будем просто ориентироваться на лучшие доступные образцы. И да, будем, конечно же, надеяться, не значит, что если вдруг в свободном доступе окажется некоторое произведение чуть пораньше по Э, да, э, истории искусства э, и у нас будет возможность как-то его получить. Это же есть просто ядро комплектования коллекции, но для разных проектов, да, то есть для того, чтобы подчеркнуть значение того же Дейнеки, иногда нужно чуть-чуть предшественников показать. Вот. Поэтому здесь не значит, что вот эти вот первые имена полностью ограничат наше э, формирование. Здесь мы тоже, я же говорю, будем формировать то самое облако смыслов, облако образов, которая вот будет создаваться и вокруг нашей коллекции. И очень надеемся, что севастопольцы присоединятся к его формированию, в том числе своими какими-то мыслями, дискуссиями. Да, вот, вот в этом плане у нас диалог. Музей – это же не хозяин коллекции, это же только хранитель. Абсолютно верно. Даже строго говоря, ну, опять же, в нашем государстве и я очень рада что это так поскольку есть другие э, концепции э, когда вот например есть ряд и европейских и музеев других стран которые в случае какой-то неудачи финансовой распродают свои произведения как и частные э, коллекционеры я очень рада, что в Российской Федерации такого механизма нет, поскольку, конечно же, хотелось бы, чтобы да, вот история начала XX века не повторилась. Понятно, что тогда речь шла о становлении молодой страны, и я очень рада, что у нас мы не стоим перед таким выбором, что как бы важнее культура или голодающие люди. Я очень надеюсь, что никогда не встанем перед таким выбором, потому что тут Выбор будет понятен, люди всегда важнее. Но, да, все-таки я рада, что мы храним и достояние не государства, а народа. Это же народное достояние. Спасибо.